Живой комплекс Сочи-Парк на Бытхе. Этот объект взорвет рынок недвижимости Сочи. Всем привет! И снова Бытха, мой любимый район. Кстати, живу здесь уже не первый год. И в самое ближайшее время здесь будет старт продаж живого комплекса Сочи-Парк, который действительно взорвет рынок недвижимости Сочи. И почему же, спросите вы меня, Сочи Парк на Бытхе должен взорвать рынок недвижимости в Сочи? Да потому что это комплексное развитие северного склона Бытхи с участием администрации, со строительством детского садика, школы, возможно поликлиники. Будет построен еще один сквер Живой комплекс Сочи парк на Состоит из 9 монолитных 20-этажных дома бизнес-класса При строительстве которого будут использоваться Все самые современные стройматериалы Витражные окна, фасад такого э, формата Что вблизи он смотрится так, э, издалека иначе э, Сейчас активно строится первая очередь Которая состоит из трех домов Рядом многоуровневая парковка, территория без машин. То есть прогулочные зоны с ландшафтным озеленением, детские и спортивные площадки. Первые этажи – коммерция. Такой вид будет с пятого этажа. Вид с десятого этажа. пятнадцатый этаж и смотрите какой потрясающий вид с двадцатого этажа Бонировки от 18 до 64 метров с возможностью объединения. Со всех квартир будет открываться потрясающий вид на горы и море. Естественно, ФЗ-214 и скроу-счета «Безопасная сделка» уже сдали первый договор на регистрацию в Росреестр. На сегодняшний день можно выбрать и забронировать квартиру, то есть поставить на устную бронь для тех кто не знаком с районом Бытха, обязательно посмотрите полный обзор. Ссылка будет в правом верхнем углу. Успейте купить дешевле. Звоните прямо сейчас. Не забывайте поставить лайк за мои старания. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Много вторичек в Инстаграм. Кстати, цены стартуют от 135 тысяч за квадратный метр. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.